Всем привет друзья, меня зовут Максим, вы на канале Шампунчик Геймс, и сегодня мы будем настраивать наш любимый сервер Java EMC Так, во-первых, сейчас сразу же тут все смотрим Во-первых, надо вот это Конечно же, мы все сейчас будем чуть-чуть переделывать Так, и теперь делаем белый. Белый цвет. Нет. Даже нет, нет, нет, нет. Не. Серый. 1, 14, 4. По 1, 18, 2. И вот это серьезно у нас, ребята. У нас работает сервер по 1.18.2. столько версий, да. Так, режим игры. Вот, ребята, я сразу же говорю, почему у меня... Почему новое все надо все новое делать? Потому что я сбрасывал тут ядро. Из-за этого все плагины сбросились, все сбросилось. Поэтому установлено. Вот это у меня все уже установлено, вся эта строчка. Мультиверс можно установить. Валт установлен, лак плюс Скинс Так, он на какие версии? Сразу же тут. Смотрим. Так, на 1.14 есть. И вот, ребята, какую версию я вам советую заходить на сервер? Это 1.16.5. Вот прям серьезно советую. Так, холографикс дисплейс. Music нам не надо. Так. Давайте скачаем, почему бы... А, не, не. -не. 1.12 версия. Максимальная. Так, античит. Не, мне бы какой-то античит хороший именно. И бесплатный. Так парашюты какие-то по опа-менеджер автомесседж а я понял что это мультиволт нет Created Gates. гейтс сентил А, мульти экспортался мультиверс portals конечно же у нас установлен мультиверс core но сейчас даже можем посмотреть у нас очень много плагинов ну достаточно плагинов установлено видите сколько много их <клых> так ну давайте по настраиваем пока что очень надо combat lock x у нас тут Expressions есть и тут очень много всяких надо поделать поэтому создаем новую вкладку заходим на youtube находим канал мега мастер советую ребята <coughs> советую очень да блин. очень классный канал заходим в плейлисты и заходим все руки атернас и тут у нас дофигищи всяких. Во-первых, я вам сейчас добавлю звук, чтобы вы могли слышать, чтобы вы могли слышать, что там говорят. Поэтому сейчас вот добавляем. Так. Отлично. Все, ребята, я вам все добавил. Теперь вы можете слышать. Так, и теперь ищем. Combat Lock X. Опа. Музычку отключаем туда. А, вы не слышите. Окей, сейчас. Подождите. Так. Так, что происходит? Вот. Угу, да, у нас все сделано уже давно. Проматываем Так, что у меня? Вот это нам и надо Вот это нам надо настроить там вроде какой-то еще так понятно ну что я даже сейчас подальше это все сделаю вот столько всяких вот столько всяких этих Всяких этих надо поудалять. Ну что-то да, ускоренная съемка. Ну что, осталось только чуть-чуть. Вот это на всякий случай. Ну вот это вот этого тоже не будем удалять. Вот этот ванишного пакет. На всякий случай. Я вот помню, что что-то там было. Что-то там надо было оставить. Сколько было? смотрим так я поставлю ускорение логин тоже удаляем ну она а вот это тоже не надо нет это надо вот это нет. Это по получается. Нет, не надо, не впихал бы. Так, бог надо тоже быть? где он срывается, вот рывается. Сколько скорбер нам тоже не нужно. Нам нужно такое это вот полосочка наверху. окей мы тоже давайте запустимся мне не сложно теперь все запустился Your game. Так, короче, вот у нас наш серый, глобальный только тут надо потом изменить эту табличку. Заходим. Так. Slgm1. Вот у нас все это есть тут. Потом у нас будет наша прекраснейшая карта тут загружено много так просто проверяем допустим мы ставим вот кстати вот доказательством то что я играю сейчас на 1 18, вот рыхлый снег аксозотель к так нам нужно нам нужен какой-нибудь моб вот, хотя бы видимо Вот, видите, и нам надо вот это, чтобы у нас такого не было. Какой инвентарь был закрыт? Мне интересно, допустим, мы берем удочку. Просто интересно. Если я удочкой ее возьму. Кстати, вы знали-то, что можно делать? Люди, я отминул. Вот так вот и вот так. Спарта! Что? сказал сюда иди что мне с тобой сделать чтобы ты ко мне шла нет писюны. ничего, видите, я просто я не могу ничего сделать почему я спавнись под этой штукой, почему у меня флай не вырубился. Просто вы не можете летать во время боя, вы не можете выбрасывать предметы в бою. Но летать окей, летать окей. И то, что прикольно, то что флай после кт вырубается обратно. Так, теперь мне надо как-то настроить это, чтобы оно не вырубало, ну, типа, не работало так. Поэтому заходим вот сюда и вырубаем видео. Вот он заходит на сервер, да? И сейчас вот... ⁇ -мо ⁇ Так, хорошо. Поэтому у него, наверное, будет... Официальный перевод на русский, чтобы поставить, зайдите в Langet well, и укажите default local and use. Смотрим, я даже успел вот так вот. Лагинс. combat logx вот сюда вот что там надо было language email language email. вот сюда заходим default local вот так вот делаем uh -huh. теперь по логике если мы сейчас перевожу вас вот сюда combat load успешно перезагружены все файлы конфигурации combat logx успешно перезагружены все файлы локализации успешно перезагружены все файлы конфигурации разрешения combat logx. отлично Теперь. Ну, мул. Ну. И все равно вот PvP. PvP режим открутых животного. Наверное, еще от падения они будут и так далее. Поэтому дальше смотрим это видео. Да. Угу, контролла. Доваем его. На Атерносе заходим в файлы, плагинс, Combat.lock X, Language и n Дальше обратно заходим в файл с переводом. Нажимаем здесь Ctrl-A, Ctrl-C, заходим на атернос. И в файле нажимаем Ctrl-A и Ctrl-V. И перевод полностью. Поставлен Ну и быстро пройдусь по конфигу Здесь важны только несколько пунктов Так Combat Log X combat. А именно В Disable World указываются те миры в которых комп. будет запрещен Combat Log X а точнее шучки. будет запрещен честный PvP ну, То есть в этих мирах не будет работать PvP default timer и самое главное вклад Comp combat а uh, таймер, global. сколько будет длиться режим ПВП? Ну, то есть, с того момента, как у вас global ударили. X а, типа я могу. Ну, давайте тогда. KLX.B Подождите-ка. Вот так. К. Да что за фигня? Почему у меня? Оно постоянно вот эта следующая скобка, оно удаляется. Clx.b. Типа combat лук X Байпас. Фолз А, может быть, вот это лучше тру сделаем? Тру? Все, больше не знаю, что. Сохраняем, на всякий случай. Смотрим дальше. <звук> Ой, ё-моё. Стопнулся коленом. Если что, это в секундах. Например, можно сделать 10 секунд, или 60, или 10, но я оставлю 15. Как оптимальное число. Если вы хотите, чтобы игроки и привилегии не были в режиме PvP, тогда даете им разрешение компот.log X bypass. И в принципе все. Mm -hmm. Это вся настройка плагина. Прописываем компотлог. X. Reload. И все. Наш плагин на русском, и он настроен. Так. Заходим обратно. Если что, вот команды плагина: combat block x help, Тег, вот combat, lock, x. Я зашел со второго аккаунта, чтобы продемонстрировать, и, конечно, как работает плагин. И теперь надо. Когда игрок бьет другого, включается режим PvP. CLX. So, а я типа антегаться буду. Подождите, вот допустим, вот я подлетаю, да, все вылыбается. Так, тоджил. Хм, теперь, значит, думаю. Во-первых, после г0. ГМ вот где-то так. г0 ГМ прописываем Мы не получили урон, это плохо. Какие-то да, вот так вот. Вы получили урон от падения, не выходите из игры. А почему? Вот мне не надо так. Еще 15 секунд только. Это вообще какой-то не настраиваемый плагин. Ну, что-то мегамастер как-то плохо рассказал. Expressions. Так. А, вот это надо сейчас настроить нам. Ну. Кофиг, окей, чат, блок, геймод. Items. Liter. Так. <coughs> Телепорташн. Так, а тут... А, тут все это конец. Конец. Тестировка плагина. Да, вот конец. 30 секунд. Так, нам надо как-то с вами разобраться. Вот это все мы удаляем. Никаких нам андерплов не надо. Окей, okay, это пофиг, оставим Вот -а так. Тумя сохранить. Items. Это мы смотрели, Inventories. Close. False. Closer. так, Falls. Так, короче, знаете, что я хочу? Я хочу просто... Во-первых, удалить хочу. А Во-вторых, просто переустановить плагин. Плагинс. Удаляем этот плагин совершенно просто кредит не то не то не то не то не то комбат вот этот плагин удаляем и вот это джар вот удаляем и кстати из-за этого джар и создается сам этот плагин так и теперь плагины и комбат лук устанавливаем. И сейчас вот точно так же все будем делать вот лог x перед типа релодом сервера мы сначала делаем что он нам показывал вот компот X, экспресс и вот тут а, они все сразу же -то. а нет вот и теперь уже опять сейчас будет ускорение и все вот это вот удаляем погнали последний бам. Все, я все тут поудалял. Он говорил почему-то, что тут должно остаться 5. У него вот сейчас вот перематываем. Бутл правильно, потому что действует разрешение такие как. Если появляется пиппайл, Смотрите, что у него там. Чит перешел, есть. У него И так далее. Bar, у него Честно скажу, bar. это лучше удалить. Потом следующий у него логер И оставляем последний. Вулкан удален. И носи этот. Окей, okay, у нас уже сервер запустен. Запущен. Теперь просто переходим вот сюда вот. CLX. Вот. И надо еще, кстати, я забыл русский язык поставить. Это я вам уже показывать не буду. Я буду сейчас быстренько поставлю. И идем запускать. А ч он? Не лодается, что-то. Что-то как-то. А, да. А, вот типа, сейчас... А, нет, вот показывает Комбат Локуэкс. А что-то на ну, не так. Ну, Давайте все лоднем. Так. Потом, наверное, в следующем ё уже ведет тридцать четыре минуты лица. <thereatives> <res> <fou paranormal swimming> Опа, все. Отлично. Combat Logix. Он даже на русском. На русском. Мол, есть этот. бьем его. Нет, ничего. Ура, ни КТ, ничего. Потом делаем падение сейчас. Вдруг там пусто. Аккуратненько. Вот так вот. Я просто сам не знаю. У нас тех админ походу, это делал. Ничего страшного, я потом застрою. Мне несложно. Ага. урон от падения так как же это все пофиксить только урон от падения осталось так окей сейчас тогда expressions glowing так, а теперь, значит, я вот сюда ставлю, и вот тоже сейчас походу будет на ускорение, потому что мне нужно попереводить. Допустим. Головинг. Светящийся. Нет, не надо нам ничего светящийся. Так, окей. Дит эффект. Но это смертоносные эффекты дед эффект эффекта смерти да значит это надо удалить домаш домаш тагер это ну не все там надо сейчас настроить этот дед эффект раз дед эффект 2. так тебе надо дамаж тагер походу настроить домаш тай Файл. Фолз. Фол. Контакты. Так. Фартик, лава. Фолс. Надо даже скопировать сейчас. Этот фолз. Вот так вот drawing, Это утопление. Что-то-то я знаю. Это, ребят, кстати, у нас будет выживание. Ну, типа, гриферское выживание. С динамитом. Может быть. Я не знаю. Пока что я подумаю. Эффекты нам вообще по эффектам ничего не надо. флайн wow. Не знаю, что это значит, но это нам точно не надо. Ход флайн. Тоже, наверное, лучше убрать. Так, мне надо ретаку. Хм. Давайте попробуем. Так, вас тогда еще перетаскиваем. И сейчас прописываем CLX Reload. Теперь пробуем... Лучше из этого сделать какие-то ступеньки. Ступеньки для проверки. Да что я маюсь. Просто прописываем ГМ1. все ломаю. Сразу это сразу же заделаю. Эту идею тех админа. И ГМ-0. Все. Вот, да, даже смысла нету. Просто типа берешь вот так вот. Вот так можно проверить. Ну, главное, что я его могу бить, и мне все нормально. Ну, очень очень хорошая новость. Что я вообще могу его бить. То, что у меня ничего от этого не будет типа никто ни ФПГ, ничего абсолютно ничего я зачем я вообще такую огромную высоту то сделал тут просто даже я хочу посчитать мне очень интересно сколько 2 хп она сносит ну давайте дальше просто я выкидывать ничего не могу но ну, вот сейчас будет бесконечно умирать так, а я вас пока что перевожу сюда и сам перевожусь. Так, и думаю, что мне надо еще сделать. Окей, okay, это значит не домашний игр. Бакетс, блог, чат. Бакетс. Ч ⁇ за бакетс? А, именно так. Так, close, false, все тут false сделано. Так, чит превышен, отмена сохранить. Так, potions блокит поощер тает лист, сохранить че по вашему айтемс ну я такие мод айтемс ну ладно пускай будет коммс ой Gameode game, Gram Want Spaven Home Set Home байпас Bypass Permission Чит Провошен Commons Так Flight это мы не будем трогать. Чат. Чат. Disciple chat false. Угу. Так, я думаю, что бы мне сделать тут. Ну, в принципе, можем на этом и закончить. У нас получился очень длинный ролик. Поэтому ну, всем спасибо за просмотр, с вами был я, меня зовут Максим, вы, на канале Шампун... вы были на канале Шампунчик Геймс, всем удачи и всем пока.